Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 Будь в центре событий. Ну что ж. Уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Как всегда, участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200, будем общаться. А наше общение может происходить как на нашей веб-страничке radio-nvc.com, так на наших страничках в Facebook и э, на YouTube. Опять же, радио НВС, так что заходите, регистрируйтесь, будем общаться, будем обмениваться мнениями. И вот у нас уже есть первый звонок, так что давайте послушаем, что нам хотят сказать. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Тори. Я наконец-то поймал вас, потому что без Алексея ну никак не мог прорваться. Я задал вопрос, Серёжа мне ответил с и я не успел включить раз, не знаю ответа. Так. Значит, почему на импишмента не присутствует обвиняемый? Ведь это же идет трайл, как я понимаю, трайл. Это суд, суд. Да. тоже присутствует обвиняемый. Я это уже решать, да или нет. Он не присутствует. А почему я задал такой вопрос? Во время импишмента э, э, э, э, э, этого Клинтона. Я присутствовал там, то есть не был там физически. Да, я работал на крупном заводе, Бранцлик, вы такой слышали? Конечно, конечно. Вот в это время я, у нас решали приемники включать. Там кто угодно мог слушать приемники. Я сидел, работал на сборке и слушал приемник. Слушал трайл полностью, от и до. Угу. И что оказалось, что 30% республиканцев проголосовали за, на импичмент. Да. от того и Клинтон остался президентом. Uh -huh. так как республиканцы оказались паршивыми и они проголосовали. Ведь по закону он не должен был быть президентом, так как врал под присягой. Uh -huh. okay? это они. Я еще помню, он сам сказал: "I don't have sex with this woman, Калавинский прямо на суде". А uh по -huh. то есть, секс, это он читать не секс. Ну а да. Теперь у нас все произошло. Так Сережа мы сказали, и у уже друзья говорят, он этот, Трамп послал своих лоеров. Uh -huh. вот, и лоеры должны решать. Без его присутствия, как я понимаю. Они, нет, нет, нет, нет, нет, нет. А, давайте я вам быстренько объясню. Uh -huh. Лоеры действительно являются трампа представителями ему на, вот именно на данный момент пожалуйста пожалуйста спасибо большое спасибо на данный момент трампу там действительно делать нечего почему потому что ну, те которые слушают эти премии на сегодняшний день понимают что ну, идет абсолютная просто галиматья несут абсолютную чушь. Почему? Потому что, я имею в виду демократы, не потому что они демократы, а потому что они несут чушь. И все то, что то, чем они занимаются, у них единственный вариант как-то, что-то как-то повлиять на выборы, это на сегодняшний день формирование общественного мнения, плюс давление на тех сомнительных сенаторов от республиканцев, которые могут проголосовать вместе с демократами. А, таких сенаторов четыре. Лиза Марковский, Сьюзан Коллинз, Метт Рамни, естественно. И я постоянно забываю честно четвертого человека. Ну, он, в принципе, не, это не важно. Их четыре человека, которые до сих пор сомневаются. Причем Метт Рамни <coughs> уже... Создал свое мнение, что он хочет слышать э, свидетелей. А, а вот, э, по крайней мере, Сюзан Калленс и Лиса э, Меркавский, у них отговорка «Мы еще пока слушаем, мы еще пока не знаем». Э, скорее всего, что они это делают именно потому, чтобы от них отстали. Потому что если они сейчас уже скажут, что мы... Э, нам не нужно слушать свидетелей, значит, они, на них действительно там просто польется тонны тонны грязи. То есть, они как-то пытаются так потихонечку самоустраниться, по крайней мере, на сегодняшний, на данный момент. Так вот, там Трампу сидеть, ему действительно нечего делать. Во-первых, даже его адвокаты, в принципе, еще пока не начали его защиту. То есть, сейчас идет чисто выступления стороны демократов, которые пытаются представить свой кейс. А, поэтому э, республиканцы молчат, республиканцы не, даже не имеют там с, на сегодняшний день права голоса в том смысле, что по регламенту а, правил, которые были созданы и приняты Сенатом а, во главе с Митч Uh, ситуация идет так, значит, первых три uh, дня, uh, сегодня, кстати, уже второй день, вчера был первый день, uh, демократы или стороны имеют по 8 часов три дня, то есть 24 часа на предоставление своего кейса. Потом uh, следующие 16 часов, то есть следующих два дня по 8 рабочих часов будут идти, дебаты по э, стороне демократов, ну и по стороне республиканцев. И дебаты будут э, решать вопрос, нужны ли все-таки свидетели и дополнительные документы для того, чтобы принять решение, или же, и так все понятно, никакой дополнительной информации нам не нужно. У нас есть достаточно голосов для того, чтобы оправдать Трампа. Это будут решаться вот эти вот 16 часов дебатов. Ну и потом будет голосование. И в зависимости от того, как проголосуют э, сенаторы, все 100 сенаторов, от этого будет зависеть, что будет происходить дальше. Поэтому Трампу сегодня абсолютно там нечего делать. У него очень важные дела в Давосе, как мы уже знаем, он выступал... Причем выступал очень успешно на форуме м -м, лидеров бизнеса, э, на, на форум, то есть на собрании людей, которые действительно от которых зависит э, экономика той или иной страны, это намного важнее, чем сидеть и слушать галиматию демократов. Тем более, что они сегодня ничего нового, если, опять же, те, которые из вас, которые слушают, вы э, такое впечатление, как будто. Ну, вот самое настоящее дежавю. То есть мы это все слышали уже в палате представителей, теперь мы это слышим в Сенате. Ничего нового, ничего толкового, ничего, абсолютно никаких весомых доказательств того, что президенту нужно импич, или хотя бы доказать, что его обвинение является достаточно вескими для того чтобы его импичь, поэтому сейчас ничего не происходит теперь сегодня мы опять будем слушать этого эдама шефа который будет опять нам втирать мозги <coughs> по поводу того что трамп действительно превышал полномочия что трамп действительно сопротивлялся работе конгресса и так далее то есть опять же бла-бла-бла-бла-бла Единственная разница между тем, что происходит сегодня в Сенате и тем, что происходило в Палате представителей, это то, что сейчас в Сенате демократы подготовились и сделали очень красивый так называемый PowerPoint presentation, то есть вот эти все слайды, видео, клипы и так далее. Вот. Так что вот кроме этого, причем эти клипы, слайды и так далее не несут абсолютно никакой новая информация это просто пережевывание уже пережеванного это толкотня воды в ступе поэтому у трампа есть более важные дела которыми он занимается ну и плюс э, тот факт что его адвокаты то есть у него действительно тим, э, команда адвокатов которых он э, нанял или которых нанял наняли на работу Джей Секило и э, этот итальянский лойер, как его, с, с тополинией, я не помню. Я не, не запоминаю эти дела, но мне не нужно. Но, тем не менее, вот эти два адвоката, которые ведущие адвокаты э, на этом трайл, на слушаниях, э, они собрали действительно так называемую команду века или команду мечты а, там представлены абсолютно все а, виды адвокатов которые только нужны для того чтобы оправдать президента там есть и адвокаты конституционалисты а, там есть адвокаты а, бывшие или настоящие а, федеральные прокуроры которые знают как а, вести слушания а В том числе, то есть кроме Джей Секило и его вот этого с Панталиней, а, там еще есть прям а, Банди. Это а, генеральный прокурор, или ну, я не знаю, она ушла с работы или нет, но я думаю, что она не уходила с работы. Генеральный прокурор штата Флорида. В общем, очень серьезные, серьезные ребята которые действительно знают, как себя вести и что со всем этим делать. Несмотря на то, что Чак Шумер сегодня выступал на пресс-конференции, и я вам скажу, я вот сегодня понял еще раз, э, насколько я правильно поступил, <с jokes> не пойдя в политику, потому что у меня эмоции зашкаливают. Если бы я мог прямо через телевизор до него добраться и наложить на него пару движений, я бы это сделал с удовольствием. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за вашу передачу, за такой глубокий детальный анализ, что есть и что может случиться. Я выскажу свое мнение. Мне пожалуйста. кажется, что для блага Э, действительно, Трампа лучше убрать, лучше, чтобы он ушел, потому что в любом случае по исходу голосования в Сенате, даже если он останется президентом, то есть письма не будет объявлен, он уже не будет дееспособным президентом больше, даже если его выберут на второй срок. У него нет абсолютно никакой поддержки в Конгрессе, у него абсолютно нет поддержки по серьезным решениям в Сенате. Никакие новые законодательные акты приняты не будут, тем более идет переизбрание в Сенат и в Конгресс на следующих выборах. И шансы, что даже если он будет президентом на второй срок, что он что-то может сделать, невелики. Это будет просто ЗИД-председатель. Ну, бьет еще кого-нибудь, и что дальше? Вот такое мое мнение. А, пожалуйста, не вешайте трубку, у меня к вам есть вопрос. А, а. Просто ради интереса. То есть, я понимаю вашу мысль, если действительно, если мы потеряем Сенат, то фактически он действительно будет президент-импотент. Потому что, естественно, никакие решения приниматься не будут, никакие назначения производиться не будут. Это я понимаю. Я пытаюсь понять вашу идею, почему он будет не действительным президентом, если его оправдают в случае импичмента, и при этом мы сохраним сенат. Вот это я не понимаю. Очень просто, очень просто. Да. Он будет чувствовать себя глубоко обязан каждому сенатору, особенно так называемым колеблестимся. Угу. и не будет проводить никаких самостоятельных действий. То есть как это адженды, никакой он не оставит. Угу. Пока, вот смотрите, все, что случилось, это новое налоговое законодательство, которое было принято. Я не хочу обсуждать, хорошее оно или плохое. Угу. Но такая, бедные беднеть, богатее и богатеть. Это, так. Говоря о Америке и Но дальше это будет абсолютный застой во всем, в том числе в законодательном процессе. И поэтому все перейдет к штатам как у нашего Иллинойсе, и центральная власть может, как я и хочу повторить, только убивать каких-то иностранных лидеров, может еще пару войн начать, больше ничего. И поэтому для блага всех лучше, чтобы он сам удалился. А можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что у него нет поддержки в Конгрессе? А поддержки у него нет потому, что смотрите, Законы, которые принимал э, Конгресс, вы вспомните, сколько накладывал раз вето Обама? Это вето никто потом не, не исправил. Надо mm -hmm. сказать, не override, да. говоря по-английски. Трамп не наложил ни одного вето, потому что он понимает, что э, его э, с ним, собственно говоря, не считаются. А все решает теперь Конгресс и Сенат. Он много он вето наложил, хоть на одно что-то. А что он, совсем согласен, что делает Конгресс и Сенат? Ну тогда зачем нам президент, если у него нет никакого собственного идеи? Угу. Я понял. Вот а. Такое а. мое мнение, что это просто председатель сейчас, абсолютно. Я понял. Спасибо большое, спасибо за ваше мнение, будьте здоровы. А, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий вам надо памятник ставить, у вас железное терпение. Не совсем когда это касается Чака Шумера. дело в том, что когда звонят левые, вот это вот, вот это вот все выводы левых. У него нету поддержки, никуда мы не пойдем, мы будем Не дай бог выбор выберут такого, как Обама, вот тогда нам конец. А если будет Трамп, в любом виде в любом упаковке. Да. Он Я будет понимаю. Процветать. Как это налоговый закон, который нас ни к чему не привел, мы все беднеем, только богатые богатеют. У людей поднимается зарплата, эти самые работодатели не могут найти работников. Угу. У нас не, не, не безработица, а обратное явление. Знаете... И не безработица, как это сказать. Ну, в общем, безработицы нет, короче Я вам скажу такую вещь Я, я про... вообще, ну... Спасибо, Мария. Я ага. прочитал одну очень интересную э, Сейчас, одну секундочку, подождите, буквально секунду Я недавно на Фейсбук прочитал одно очень интересное высказывание только потому, что я с вами не спорю, это не значит, что, я с вами, что мне вам нечего сказать. Это просто значит то, что я намного более эрудирован, чем вы. Это вот такое интересное было высказывание. Я не хочу никого обидеть, это просто... Ну, у человека такое мнение, это его мнение. Он не оперирует фактами, он не оперирует... Почему я задал несколько вопросов вращенно на то, что человек приведет какие-то факты, не просто мнения, а вот скажет, вот, допустим, там-то и там-то он не сделал вот это, вот это, вот это, ну и так далее. В общем, спасибо за то, что подождали, я вас слушаю. —— Да-да, Юрий. — Добрый день. — Добрый Знаете, я здесь с 1939 года такого президента, как Трамп, у нас еще такого не было. Я очень сожалею только об одном, что он не молод. Mm -hmm. Что он не изменит конституцию И будет больше тормств, чем он есть mm -hmm. Вот это в одном я только сожалею А то, что вам рассказывает Батни то Вы молодец, что вы держите и не высказываете А Шумара я бы тоже ему дал бы Ох, я, как бы я сегодня хотел бы до него как-то добраться. Вы себе не представляете. Обычно я ну, слушаю, слушаю, я все прекрасно понимаю, я умею читать между стройками, я это все понимаю. Но когда э, вот такой негодяй, как Шумер, ведь он самый настоящий негодяй. Почему? Потому что есть люди, которые борются за свою идею. Есть люди, которые отстаивают свое мнение, есть люди, которые, неважно оно правильное или неправильное, они его отстаивают. Но этот негодяй занимается э, разбрызгиванием яда и разбрасыванием грязи на людей, которые действительно заслуженные люди, которые действительно своими действиями заслужили уважение, заслужили какое-то доброе имя. Вот за это. Не потому, что он демократ, а потому что человек... Не, как... не потому, что демократ. Да? Потому что просто негодяй. Он Шиф и Недлер. Это вот три человека, которые уже давно должны сидеть дома, держать ноги где-нибудь в теплой ванной. И... Это... О, это другой разговор. Это да, это другой разговор. Спасибо большое. Спасибо. Итак, дорогие друзья, давайте. Так, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Я вас слушаю. Добрый день. Да, да добрый день, господин червец. Скажите, а вот Варвара звонила, она говорит левые. А можно узнать, Варвара правая, а правые бывают разные. А какая Варвара правая? Могли бы вы меня просветить, какие бывают правые? Благодарю вас. Могу спасибо вадим спасибо значит правые бывают вау добрый день Вы в эфире добрый день вот надо задать вопрос человеку который звонил сказал что трамп не наложил ни одно вето а на что он должен был накладывать если все три года люди которые должны вырабатывать законы проводили, и, и, и, и, черт знает что. Ни одного закона не было принято. Ну, я вам скажу такую вещь. Человек, который позвонил, кстати, к сожалению, я не знаю, как его зовут, он, он звонит периодически, он очень вежливый, я все это понимаю. Но, к сожалению, почему я сказал, человек не оперирует фактами. Значит, 90, и это факт, это действительно проверяемый факт, 92% республиканцев поддерживают Трампа. 92 процента это к тому что слушатель сказал что у трампа в конгрессе поддержки нет 92 процента дальше только что прошли э, голосования уже в сенате по пяти резолюциям которые предложили демократы ни один республиканец не проголосовал за эту резолюцию то есть все пять резолюций были просто убиты на корню только из-за того что все республиканцы 53 человека сенаторов республиканцев проголосовали против этих резолюций это что называется не поддержка в конгрессе если это не поддержка тогда одну что тогда поддержка поэтому я с этим человеком не спорил по одной простой причине он ну, он говорит, ну, да, говорит, ну, есть язык, можно говорить, почему нет? Вот, так что это все не важно. Теперь, спасибо большое, Ми, э, э, я быстренько, так, мне не получается ответить Вадиму. Э, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Вы знаете, я слушаю с таким презрением вот эти все выступления этих демократов. Ну, угу. такое несут, чушь, ну, вот сегодня... Надлер шлепнул такую речь, что если у Трампа нет криминала, то это не значит, что его нельзя поднять подвергать импичменту. Ну какая дельица не доходит. Ну предел. Да, да. Поэтому. А знаете почему? Потому что Трамп буквально пару дней назад назвал его мешком с дерьмом, скажем так. Поэтому Надлер сегодня плюет ядом. Спасибо вам большое. Добрый день Вы в эфире. Добрый день, добрый день. У меня вот такой выступление, вот какой-то степени действительно есть моменты э, при том что я абсолютно поддержал трампа во э, всех его так сказать попытках uh -huh. э, и голосовал за него естественно между правильно это голосовал за тот грузом uh -huh. но меня что смущает что э, трамп несколько раз э, уступил там где уступать нельзя было В смысле в смысле, вы помните эту, эту начавшуюся и так э, слитую битву за включение вопроса о гражданстве в сенсус? Это да. очень важно, это бы точно мы 3-4 э, делегата от Калифорнии оторвали бы, угу. убрали бы. Угу. Понимаете, это многие принципиальные вопросы... Он так легко их сливает. Он... Не-не-не, не секундочку, понимает, секундочку. секундочку. Я... я не вижу почему. Я понял, давайте он быстренько... Не отказал, Роберт, он сказал, представьте, во-первых, то, что это, это вообще, представьте, обоснование, чисто административное, это чисто э, превышение, как говорится, полномочий суда. Это не суда дело, какие вопросы включать в сенсус. Нет, это... это... административное, ну ладно. Но суд предложили обосновать больше. То есть слил эту воду. Я понял. Спасибо большое. Я просто, вы мне извините, я вас отключаю не потому, что я с вами согласен или нет, просто очень много звонков. Я хотел бы ответить этому человеку. То, что он слил сенсор, как вы говорите, это, ну, это, действительно немножко неправда. Почему? Потому что он пошел в суд. Ему Верховный суд сказал: "Ребята, вы пришли к нам". Не стоит, это Верховный суд, это не просто суд, как вы говорите, Какой имеет право суд э, разбираться в этих делах. Пошли в Верховный суд, Верховный суд сказал, ребят, ну немножко недостаточно информации, вы не подготовились, поэтому, пожалуйста, подготовьте информацию и приходите, будем рассматривать. Но проблема в том, что эти ценности должны были быть напечатаны. Это закон о который невозможно обойти его невозможно отложить поэтому Трамп решил не связываться с этим сейчас потому что по-любому у него не было на это время. Итак я вас слушаю Здравствуйте, Здравствуйте. Я хочу ответить вот тому товарищу, который сказал, что Трамп там не наложил еще ни одного вето, причина очень простая, потому что Сенат находится под руководством наших республиканцев. Конечно. А, а вот если даже конгрессмены демократ если даже выдвинут какой-нибудь законопроект, то перед тем, как это станет, они должны, законов, они должны пройти процесс в Сенате, а этот процесс они уже по, э, контр, э, сблокируют до того, как это выходит в Сенат. Абсолютно, правы. Абсолютно э, правы. Спасибо а... большое. Абсолютно правильный ответ. А теперь, дорогие друзья, давайте я сейчас ухожу на рекламную паузу, потому что время поджимает. И обязательно вернемся и продолжим. Вопрос и вообще разговор очень интересный. Оставайтесь с нами. Итак, уважаемые дамы и господа, возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. А номер телефона студии 847-400-5200. И пока еще не звонков, я очень хотел бы ответить на вопрос Вадима по поводу того, какими бывают правы. Uh, я вам скажу честно, Вадим, сначала, наверное, хорошо, что у меня было время подумать, потому что сначала я хотел uh, в стиле своего сарказма uh, дать uh, ответ немножко другой. Но uh, вы человек слишком эрудированный для того, чтобы я к вам относился сарказмом. Поэтому, какими бывают правые? Правые бывают консерваторы, правые бывают модераторы или... Мадры, то есть умеренные. Вот. А правые бывают центристы, правые бывают а ближе к левой стороне. То есть правых очень много, точно так же, как, в принципе, и левых. Левые тоже бывают радикалы, левые бывают умеренные, левые бывают центристы и так далее. Теперь, ответить вам на вопрос, что, э каким правым себя считает варвара я не могу потому что это вопрос к варваре но а, зная о том а, что варвара голосовала в свое время за теда круза а, и что варвара очень действительно толково разбирается в политике и в том что происходит на сегодняшний день я честно могу сказать что она скорее всего где-то ближе к консерваторам может быть чуть-чуть э, где-то между консерваторами и э, умеренными ну вот это мое мнение почему потому что опять же чисто из того что варвара голосовала за круза я это знаю я помню споры э, с еленой школьник и с моей стороны и со стороны других э, радиослушателей поэтому Uh, я абсолютно нормально к этому отношусь. Uh, есть разные, то есть, кроме черного и белого, есть еще очень много оттенков. Поэтому я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Uh, добрый день, вы в эфире. Да, здравствуйте. Еще раз, я хочу признаться, я голосовала за Трампа. Так что я тогда я была не уверена, но в голосовала, потом услышала левина он меня убедил и сейчас я этому очень рада и горда что голосовала за трампа ну и Кузу, естественно на праймерис ну спасибо до свидания вы правы я считаю что это консервативное правы спасибо спасибо большое спасибо ну вот где-то так примерно теперь о чем еще мы так по моему меня не слышно интересно раз два три четыре пять я не знаю я себя не слышу раз два три четыре пять Вот теперь я себя услышал. Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения. Была такая небольшая неполадочка. Мы ее устранили. Теперь я слышу, я себя слышу, я вас слышу. Все линии горят. Давайте будем отвечать на звонки. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. У вас успокойтесь. Спасибо большое. Спасибо. Я просто тут заметил, а что. Я по -по да. поводу вот этого вот, поднятого вопроса. Пожалуйста. Левые, правые. Правые шагай, левый шагай. Угу. Правые консервативные. Там очень много полюсов. Угу. Но левые, как правило, всегда тяготеют тоталитарной структуре авторитарной. Согласен. Согласен. Единственное крыло было анархистское, но это анархистское крыло, это сказать. Оно было выбито большевиками сразу. Угу. Вот и все. И оно сейчас очень малое. А это тоталитарная структура. Ради Бога, за по попалки. Ради Бога. Ну, я вам скажу, единственное, почему я э, делаю разделение именно в стане демократов, потому что все-таки действительно... Такие Нет, демок... я говорю, там есть разделение, безусловно, но в принципе, в целом, они тяготеют к тоталитарной О, структуре. Абсолютно. Они все тяготеют к этому. Просто вопрос, с какой, с какой рьяностью, будем говорить так. Но да, цель, их конечная цель, это, конечно же... А кто соскучился, соскучился по маоистской структуре? Ради бога. Ну да. Ну <соцентричный> там, там сейчас вирус, поэтому вряд ли кто туда поедет. По крайней мере, здорово Пока головы. вирус есть, а пусть он, так сказать, и поработает. А, ну да. <соцентричный> Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, так что, вот где-то так примерно. А, теперь давайте а, еще обсудим такой вопрос в отношении <соцентричный> того... Мне понравился вопрос о том, почему Трамп до сих пор не присутствует на этих слушаниях. И я себе на секундочку прислуш... прикинул вот такую вещь. Трамп буквально пару дней назад сказал одну очень интересную вещь в интервью. По-моему, я не помню. Это было, по-моему, по Washington Times. Он сказал такую вещь. То я бы с большим удовольствием сел бы в первом ряду вот прямо там в сенате и скрестив руки у себя на груди сидел и смотрел бы в глаза вот тем негодяям которые просто открыто занимаются не только поливанием грязи но и дезинформацией и поэтому я вам скажу честно я наверное больше Согласен с тем, что лучше Хорошо, что его там нет Почему? Мы все прекрасно понимаем Вот при всей моей Я не могу сказать любви, При всем моем уважении к Трампу э, Я Прекрасно понимаю э, Что Он очень часто Именно потому, что он не политик Он очень часто вредит Себе своими же Высказываниями свои, Своими же формами высказывания <смех> и сенат, особенно слушания по поводу импичмента, это действительно не место для Трампа и для его риторики. Трамп э, замечателен на э, вот э, таких предвыборных собраниях, на предвыборных как это сказать, митингах и так далее. Вот он действительно, он замечательный оратор, он замечательный, очень такой живой, интересный человек. Но там, где касается э, придержать себя, прикусить язык, это мы все прекрасно понимаем, это не Трамп. И я действительно счастлив, потому что я не представляю себе <coughs> ту работу двойную, которую бы пришлось выполнять его адвокатом мало того, что они должны были бороться вы, с демократами, они вы еще должны были бороться с Трампа э, темпераментом. Поэтому очень хорошо, что его нет на этих слушаниях. И то пока. Я думаю, что когда... Э, причем, э, запомните, у него действительно, у него всегда, в любую минуту, у него есть возможность прийти вот в эту так называемую воронку Сената и поприсутствовать, послушать даже может быть где-то поучаствовать, но я честно вам скажу, вряд ли его адвокаты вот точно так же как они не хотели чтобы он давал показания Малору и его своре этих бульдогов, точно так же они не хотят, чтобы Трамп давал как показания так и вообще открывал свой рот вот именно на этом форуме форуме сената тем более что там сидит Чиф э, justice это главный <coughs> верховный судья который ну, 200 процентов даю вам гарантию является never-трампером который терпеть трампа не может и если бы он мог э, зарубить э, трампа э, предложение все 100% зарубить их на корню, он бы это сделал. Ну, к счастью, там еще есть горсич там еще есть Клэренс Тамас, там еще есть Кевино. Так что будем надеяться, что это не произойдет. Добрый день, вы в эфире. Что? Да, говорите, пожалуйста. Ну, говорите, вот, говорите. Да, Трамп, он иногда себе вредит. Безусловно, он не политик. Но вообще-то, в принципе, какая хорошая вещь была в Даусе. Она не была стандартной, да. Но с какой кислой рожей сидели все остальные. Вы знаете, вот я вам скажу честно, спасибо за то, что вы э, вот упомянули это, эту вещь. Я... у него была замечательная речь. Замечательная. Я имею в виду по своей... По сути. По, по сути. сути, да. Но... Что мне немножко не понравилось, он слишком себя сдерживал. Ну, это, ну, это есть, это у него есть. Ну, ну это, надо же с кем-то считаться стараттером, понимаете? Ну, ну, ну да, что ты да. ну, что сделаешь? сделаешь? А что, у предыдущего не было своих фокусов? О, нет, -не нет, нет, вы меня немножко не поняли. Когда Трамп выступает на митингах э -э вот по в предвыборной кампании или когда он приезжает на встречу со своими избирателями он очень живой он очень э, естественный он абсолютно интересный оратор а вот в давосе мне показалось именно из-за того что он пытался быть как от него все требуют более президентским у него это ну, получилось... Но там же совершенно другая аудитория. Я понимаю. Надо было соответствовать чуть, чуть Я понимаю. Я просто говорю о разнице того, каким Трамп может быть и каким он был в Довосе. Но... А, ну, там же и тоже его инструктируют. Ну, ну да, да, но это не меняет его сути, это не меняет его доставки вот этой мысли. И я считаю, что именно как бизнесмен, президент, он намного больше может стать на одну ступень вот с теми лидерами экономики других стран, чем тот же, допустим, Барак Обама или и, даже и тот даже же не на одну Да, да. Так что абсолютно с вами согласен. Спасибо вам большое. И, и, я хочу еще добавить, Пожалуйста. что я совершенно преклоняюсь перед его выдержкой, потому что я себе не представляю, как под таким прессингом mm -hmm. можно еще эффективно работать. Как можно по таким прессингом вообще задуматься о чем-то? Ну нет, ну это же просто он убийственный. Да. Я не знаю ни одного политического деятеля, который подвергался бы такой обстановке. Ни а, одного. А вот это Можно и. Посмотреть за предыдущие сто лет хотя бы. А вы себе представляете, вот если бы выиграл не Трамп, а выиграл бы, опять же, я ничего не имею против Теда Круза, он умнейший, толковейший человек. Но это не это не тот человек, который может вытащить страну вот и из, все. Из, из болота. Вот и все. Да. Нужен другой. Абсолютно. Вот он другой есть. Вот мы его и получили. Поэтому, Поэтому сейчас это называется глоток свободы, как так вот, писал. Согласен. Спасибо вам огромное. Спасибо. Будьте здоровы. Добрый <г fiery> день. Не дождались. А, да, я абсолютно согласен, что действительно вот на той... То есть, при всем моем уважении к Крузу, он толковейший адвокат, он толковейший политик, он толковейший... <г Xuan> прошу прощения. Он толковейший оратор. Но... Вот это давление, которое выдерживает Трамп, я думаю, что Круз бы сдался где-то, ну, мы ну, если не в первом году, то, может быть, на втором году точно. Он бы просто сказал: "Ребят, до да нового ну с баню я. Зачем мне это нужно?" Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно напоследок всех и на Ваду, и дам уверенность в том, что вот сейчас я расскажу, в чем дело. У меня данный Жириновского великого. Так он, как известно, Трампа очень любит и хочет на него быть похожим. В смысле, за американцев, за русских. Mm -hmm. и, да. Так он предсказал, очень мне понравилось. Он сказал, что в следующий выбор выиграет Трамп, потом выиграет Кушнер, его ah. зять, на 8 лет, а потом его дочка. И он говорит, что Трампа будет править Америка еще 30 лет. Так что все можете так спокойно. Господи, дай его слова до Богу в уши. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, дорогие друзья, к сожалению, время неумолимо бежит. Нам скоро придется прощаться. У нас буквально еще есть пару минут. Если у кого-то есть еще какая-то такая приятная новость, пожалуйста, звоните 4005-200. Вот. А я пока начну так потихоньку закругляться. И хочу сказать самое главное тем людям, которые, может быть, не совсем уверены в том, насколько правильно себя ведут республиканцы, я имею в виду сенаторы, насколько правильно себя ведет Меч Маканул. Ребята, они себя, это опять же, это лично мое мнение, они себя ведут на высочайшем уровне, они делают абсолютно все правильно. И как буквально неделю тому назад сказал один очень интересный журналист, он сказал, наше счастье в том, что Меч Маканул Гетс, вот Mitch McConnell wants. То есть, что меч McConnell получает все то, чего он хочет. И вот именно на этой такой позитивной ноте давайте примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. А, спасибо за передачу. Спасибо а, людям за последние два звонка. Было очень приятно это слышать. А, вы знаете, недавно слышал Круза. И как раз перед тем, как начался этот хиринг в Сенате, да, да. насколько насколько было приятно его слушать на, фокс, на фокс Да. насколько он приятно а, отвечал на вопросы. Так что <как> я, я не знаю. Мне кажется, что Пет Круз а, тоже великий человек и великий человек в Толковишь. Единственное, а? я просто не знаю, ли он бы смог выдержать такое ну, давление. Я почему-то уверен, что смог. А, мне кажется, я, я, все, я голосовал за Трампа, и мне сразу бы да, Трамп больше определился больше Трамп. Uh -huh. свободы всем, но, я считаю, Круз не менее, не, не менее. Он, он бы немножко по-другому себя вел, но он бы э, смог бы тоже с ними бороться и бороться с открытым забралом. Абсолютно. Я Спасибо большое. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Мне очень понравилась э, мысль э, мысли человека, который выступал перед этим, uh -huh. предыдущий. И в этом э, плане я вспомнила, когда выбрали Трампа, племянница Мартина Лютера Кинга, она прист, священник, да. она сказала, что если... Победил Трамп, это значит, что Бог еще любит Америку. И это большое счастье для страны. Спасибо. Это были ее слова. Спасибо вам огромное, огромное спасибо, потому что это действительно та позитивная нота. Я больше не хочу принимать никаких звонков, хотя все линии горят, но именно на этой позитивной ноте я хочу подвести эту программу к концу. Я всех благодарю э, от того, чистого сердца за то за ваше выступление за ваши звонки за ваше участие и даже если вы высказываете мнение противоположное моего я все равно вам благодарен за то что у вас хотя бы есть мнение поэтому спасибо всем огромное и ну я надеюсь на нашу скорую встречу в эфире опять будьте все здоровы